так сейчас выглядит наш город Харьков, это центр, самая центральная, самая красивая улица нашего города, как будто после фильма ужасов, вот так вот в магазинах во всех нету стекол, это у нас были тут бутики всякие. Магазины в принципе пустые, там воровать, наверное, как бы уже нечего. Я думаю, хозяева повывозили свои товары. Но все равно помещение как бы жалко. Это исторически у нас тут дома такие вот. Памятные, так сказать. И сейчас все это дело выглядит вот так вот. Как после фильмов ужасов. Очень жалко, конечно, наш город. Ну что ж, поделаешь. Когда все закончится, все восстановят, я надеюсь. И все у нас должно быть хорошо потом. Главное, чтобы все это закончилось поскорее. Потому что всем это уже надоело все. У всех бизнесы стоят. Вот так вот все пообмерзало. У нас сейчас погода такая, что ночью мороз, а днем. Ну, плюс, как бы, оно все тает, течет. Поэтому вот так вот все обледеневает. На солнце уже снег, в принципе, почти потаял. Вот так вот. Дома-то крепкие, ну, стены-то все на месте после взрыва. Ну, а ударной волной как бы все стекла пораздрабливались. Ну, тут сгорел и сигаретный киоск. Тоже ничего хорошего. Вот так вот сейчас выглядит.